Так, перед вами остальные шарики. Среди, нет, среди них нет магнитных. Обычные шарики. Постоянные магниты. раз два три 4 5 6 семь 8 9 10 11 одиннадцать, десять, десять шарика удерживают, одиннадцать я вношу магниты что на притяжение на отталкиваем 11 12. 13 удерживает цепочка, магниты удерживает 13 шариков. Нужно подождать время, чтобы они сориентировались по лесами шарики. И образовалась Единая система. То есть происходит напитка энергии. Шарики выполняют роль своего рода антенны. Взаимодействуют с окружающей средой. И на поверхности шариков накапливаются заряды. В магнитном поле так как магнитное поле на него воздействует внешняя среда скорее всего заряды частицы то шарики ну, испытывают колебания Ну, на данный момент, скорее всего, произошла напитка энергии магнитной. и На поверхности шариков собралось достаточно заряда. Я буду опускать вниз магниты, то есть убирать их. Это дополнительный источник энергии магнитного поля. недостаточно но нужно время чтобы они накопили энергию Вот они вращаются, приобретая энергетическое выгодное положение. Ну попробую удалять еще раз. Шарики вращаются, то есть при удалении магнитов шарики приобретают другую энергетически выгодную полярность. просто нужно время подождать чтобы они сориентировались и эта цепочка будет держать 13 шариков но я это неоднократно делал Возникает вопрос, каким образом центральный шарик, где точка стенка блоха один из них, это где-то седьмой шарик, каким образом на нем удерживаются остальные шарики, ведь по сути дела он не является уже магнитом. И точка, скажем, соприкосновения шарика очень маленькая. Ну, как контакт, там просто миллиметры, доли миллиметров поверхности. Но я еще раз попытаюсь убрать, пока магнитное поле еще досягаемо. Желательно, конечно, чтобы он успокоился. Могу точно сказать, что колебания происходят не из-за потока воздуха. Они слабо реагируют на потоки воздуха. Это именно энергетические колебания. Ну вот, откуда дополнительная энергия. Только из внешней среды. 13 шариков. Из них центральный, стенка блоха. Таким образом, магнитное поле является как бы. Ну вот шарики даже под воздействием. У меня тут был порыв ветра. Сцепление шариков сохраняется. То есть они со временем усиливают свое сцепление. За счет заряда, которые скапливаются вместе контакта шариков. К сожалению, я не отметил, где у меня притяжение, я, мы сейчас разберем эту систему, я покажу шарик со стенкой блоха. 13 шариков. Вот я подношу магнит, происходит вращение шарика. Так, это я поднес на отталкивание, я поднесу на притяжение. То есть сначала, изначально их трудно собрать, но потом без особых проблем. Когда я меняю полярность, шарики вращаются. Теперь я поднесу на притяжение и буду разбирать эту цепочку. Мне очень чувствительна Естественно, три шарика оторвалось. Осталось 10. 9. 8. 7. 6. После шестого шарика идет отталкивание. То есть здесь уже другая поляна. Шарики даже цепочка разобралась, но э, фантомная память осталась цепочки.